Почему э, участь ржавой бензоколонки с разорванной в клочья экономикой так... Э... Приятно, пользительно и интересно Соединенным Штатам Америки. Что происходит? Почему Америка тоже хочет стать этой самой ржавой бензоколонкой и снабжать весь мир газом, нефтью, всем остальным полезным, хорошим? И почему Россия им в этом мешает? Кто стоит на пути Северного потока-2 и какие подводные камни мы будем обходить? Вот обо всем об этом с Марком Анатольевичем Соркиным прямо сейчас. Марк Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте, слово. Сергей. Слушаю вас. Что -то... Ну, вот э, опал, который э, может превратиться, в, простите за выражение, в Урал для кого-то. Э, что это за веточка и почему Европейский суд принял такое э, жесткое решение? Насколько это катастрофично для России, причем здесь Украина, поляки, ну и все-все-все. Ну, видите ли, в чем дело. Строительство Северного потока остановили два, и остановить не удалось. Поэтому есть там кусочек маленький, который проходит по территории Евросоюза. Вот тот самый опал. И по нему принято решение о запрете полной поставки значит, газа. Честно говоря, я не очень понимаю, какое отношение это может иметь к России. Россия не член Евросоюза. И она, собственно говоря, не под подконтрольна суду Евросоюза. Но зато, как говорится, подконтрольны другие страны, которые являются контрагентами в этом деле. По сути дела, Северный поток э, за, должен быть закончен 1 января 2020 года. Северный поток, естественно. И ну, еще, может быть, 2-3 месяца на его проверку. Ну, как обычно, знаете, сжатым воздухом продувают, смотрят, нет ли где разрывов, нет ли где закупорки и так далее и тому подобное. И после этого, собственно говоря, он готов к эксплуатации, и нет силы в мире, которая это остановит. Войну из-за него начинать хотели бы, может быть, набояться. И в результате этого вылетает, собственно говоря, из раскладов полностью, из снабжения Европы газом, вылетает полностью Украина, Украина. Польша и Соединенные Штаты Америки. Хотя должен сказать, разговоры о том, что Соединенных Штатов Америки полно своего газа, это, знаете, некий блев. Всем известно, как прошлой зимой американцы быстренько начали закупать жиженный газ у России, потому что своего не хватало. С другой стороны, очень интересная вещь. Вот есть такая очень мощная, великая страна, гигантская, под названием Литва. Так вот, каким образом она сейчас снабжается газом? Она купила газ у России через Францию. То есть, газовозы идут во Францию, российские там перегружаются на французские газовозы и доводят до Венспиллского терминала в Литвии. Марк Анатольевич, то есть, э, словацкий газ, это не украинцы придумали. Эти схемы работают давно. Но серьезно. активация, вы поймите правильно. Мало того, что э, американский жиженный газ намного дороже из-за транспортных расходов. Вы же представьте, через половину земного шара везти. Вот, там этот газ весь уйдет на, как говорится, топливо для самих танкеров, черт побери. Так, дело в том, что и в Америке своего-то газа не хватает. С технологии, по-моему, это большой блеф. И, собственно говоря, из этого ничего не будет. Но попытка, возможно, может осуществиться, но только уже это будет, конечно, не американский... Чисто американский газ. Это, скорее всего, будет газ из Катара, из Эмиратов и так далее и тому подобное, но под американским флагом. То есть, американцы купят этот газ и довезут до Европы. Вот. А Польша не оставляет мечты стать газовым хабом под эгидой американцев. Но здесь, как говорится, это игры на свежем воздухе, и поэтому значит, сам по себе процесс поставки, он, в общем-то, особой роли не играет. Но ведь вопрос в другом. Вопрос в том, что, как помните, мы уже с вами говорили, переформатирование процесса, почему Трамп остановил поставки оружия на Украину, помощи оказания? Опять-таки, заинтересован в русском мече. Франция и Германия устали от таможенной войны, которую против них объявили американцы. Им тоже нужна помощь России. Поэтому-то, собственно говоря, молчат и немцы, и французы. А Макрон, наоборот, значит, пытается изобразить себя большого посредника в разборах с Украиной. Но Россия очень красивый ответ дала. Значит, вдруг неожиданно выступает Пушилин с, по телевидению с просьбой принять ЛДНР в состав Российской Федерации. Говорит об усиленной интеграции и идеальном варианте о включении этих республик в состав Российской Федерации. Госдума моментально дает ответ, что мы придерживаемся Минских соглашений, мы этот вопрос рассматривать сейчас не будем. И это понятно, что это, будем говорить, определенный козырь на, может быть, состоя... будущем состоящемся встрече нормандского формата, может, не состоящегося, но это серьезный козырь. То есть спокойно на любой встречу выслушать Украину, сказать, ребята, вы не соблюдаете Минские соглашения. Ну что мы можем сделать? Мы долго ждали, мы долго терпели. Что ж, Луганская Донецкой Народная Республика ассоциируется с Россией в том или ином варианте. И после этого, извините меня, всякое пребывание украинских войск в так называемой серой зоне становится для них чрезвычайно опасным. Конечно, там Зеленский объявил, что у него есть четыре плана. Ну, может быть, у него четыре плана или 8 дыр, я не знаю. Но, на мой взгляд, все это вспышка пускательства. Когда у тебя нет в руках реальной силы, ты как бы ты ни пыжился, как бы ты ни тушился, ничего из этого не выйдет. Честно говоря, я... Не понял, почему, собственно говоря, без суда отпустили э, украинских моряков. Э, кто бы им приказ не отдал, они его исполнили. Они границу, границу Российской Федерации нарушили. Извините меня, есть закон, согласно которому они должны нести ответственность. Потом можно миловать, можно не миловать, это уже личное дело. Вот. Но я еще раз убедился, насколько бандеровцы идиоты. На примере Синцова и Сущенко, которые стали на пресс-конференции рассказывать о своих, так сказать, благородных деяниях. И теперь, э, кто раньше за них, как говорится, э, так сказать, терял последние горловые связки, доказывая, что они ангелы платят, то Жакара, например, вынужден был сквозь зубы продавить. Да это, наверное, он просто, так сказать, себе, так, э, вес лишний придает, но на самом деле там ничего нет. А что ты скажешь? Это человек сам сказал, на пресс-конференции в Украине. Понимаете, по сути дела, в лужу сел да так, что, извините меня, и ушей не видать. Поэтому все эти буржуазные разборки мне понятны. И сейчас, я еще раз говорю, мир готовится к очень серьезному переформатированию. Штаты теряют гегемонию над миром. Кто ее может приобрести? Китай? Нет. Понимаете, все эти искусственные игры, ВВП, тут вот не так давно Блумберг опубликовал интересную вещь. Оказывается, если считать по валовому национальному продукту, то Соединенные Штаты Америки предпоследние в мире по этому уровню. Сзади них, не то Уганда, не то Самарея, что-то в этом роде. 116 место в мире. То есть Лопается этот мыльный пузырь либерального глобализма виртуальных денег. И по сути дела э, окрепшие страны э, пытаются занять свое место, поскольку э, имеют простой продукт, а не виртуальные деньги. Помните, как Адам Смит да, э, значит, э, говорил о роли простого продукта? Я уже, по-моему, из Евгения Онегина это приводил когда-то. Так вот, ведь вопрос не в том, сколько у тебя нулей э, на виртуальных, на той или иной банковской карте, а в том, что ты будешь завтра есть. Кто этот продукт произведет, кто его привезет и так далее и тому подобное. И, собственно говоря, мы начинаем видеть, как потихонечку, потихонечку начинает подкрадываться к системе SWIFT, которую американцы установили. И, по сути дела, мы находимся перед столкновением. Э, того самого либерального глобализма и остатков империализма. Вот. Но должен вам сказать, что вряд ли империализм может остановить либеральный глобализм. Дело в том, что и в странах империализма, таких как Россия пока еще, достаточно сильные группы либеральных глобалистов, все упираясь в ту или иную фигуру. Проще говоря, кто там в какой башне Кремля будет сидеть. На это, собственно говоря, у глобалистов расчет. Как будет, не знаю. Но с другой стороны, это очень интересная тенденция, то, что связано с Украиной. Если вот сейчас, будем говорить, планирует нормандский формат в октябре, я не знаю, состоится он или нет, потому что там очень серьезные условия для его проведения. Но, конец мне уже ясен, Украина не может выполнить эти требования, потому что это утрата ею государственности, по сути дела. Эти требования Нормандского, требования Минских соглашений. Она уже тогда, извините меня, просто не сможет больше выступать каким-либо субъектом на международном арене. Марк Анатольевич, вот объясните людям простым языком, а почему? Ну вот взяла Украина и выполнила весь э, полностью перечень Минских соглашений. Вот э, э, Лев, господи, как его Ремович, пишет о том, что э, Путин сдает Россию и сдает Донбасс э, тем, что предлагает э, таким вот образом вернуть Донбасс в состав Украины через выполнение Минских соглашений. Это предательство и поражение Путина, э, агента западных спецслужб и олигархов западных. Видите, в чем дело? Здесь вопрос, как говорится, так могут говорить только люди, которые пользуются формальной логикой. А есть логика диалектическая. Что такое Минские соглашение для Украины? Это полная федерализация. Это практически отсутствие центральной власти. Это появление массы каких-то анклавов под названием там, как угодно, любых, которые практически подчиняться федеральному центру не будут. Понимаете, в чем дело? Можно, конечно, послать танки. Помните, я опять-таки приводил пример из книги «Князь Серебрин». Так вот здесь просто крикнули, Степко себе взял больше мишки. И теперь они вцепились до в водки. Понимаете, Донбасс, сражающийся Донбас всем показал, что даже при этих условиях центральное правительство не в состоянии победить взявший в руки оружие народа. Это говорил еще в свое время, по-моему, Наполеон. Ни одна армия в мире не может победить восставшего народа, какая бы она ни была. И здесь, как говорится, это пример. А если будет федерализация, если будет добыта федерализация, тут получается множество мелких государств вместо одной хоть квази целостной Украины. Видите ли, в чем дело. Как всегда, жадность у людей выше разума. На Украине, да и в России и прочее, прочее. Буржуазия, что вы хотите. И вот эта жадность побудила их пойти по пути предложенному американцам. А он привел в тупик. И сейчас действительно стоит вопрос, а будет ли украинская государственность или не будет? А я так думаю, что, собственно говоря, в 2024 году президенту Российской Федерации будет 72 года. Если он уходит от политики, он больше никогда уже в нее не вернется. 6 лет от а 78, как вы понимаете. С одной стороны, с другой стороны, мало ли кто придет и может ожидать судьба Милошевича. А это значит, что нужно любыми путями власть за собой сохранить. И не эфемерный там премьер министра, а руководитель. А для этого надо придать новые силы союзному договору. И вот здесь союзный договор и России, и Белоруссии, той части государств, которые образуются в результате федерализации на Украине, Северо-западный Казахстан дает возможность создать некое новое государство с новой конституцией и с новым старым Вот Получится это или нет, не знаю. Но тенденция к этому видна. И вот здесь как раз поэтому, собственно говоря, и настаивают на выполнении Минских соглашений, потому что они дают ту почву для создания нового государства в лице федерализованной Украины. Когда уже нет Украины, есть Донбасская республика, есть Луганская республика, есть Харьковская республика, Одесская, там, Николаевская, Херсонская. И... Где Украина? Нет ее. Понимаете, потому что это уже будет даже не федерация, будет конфедерация. Когда центральное правительство может только так пальчиком выразить ребята, и вы нехорошие, ай-яй-яй. Больше вам скажу, вы знаете, кто больше всех заинтересован в фидерализации Украины. Так вы думаете? Коломойский. Этот Анклав Днепропетровский, Одесский, ну, ему нужен независимый центрального правительства, чтобы, как говорится, капиталист, он есть капиталист, крутить свои дела. Марк Анатольевич, ну вот сейчас пока у Коломойского как бы под его пятой вся Украина. Он гениально поставил Зеленского и грохнул у Порошенко все, что можно было грохнуть, сменил все ветви власти и сейчас меняет местное самоуправление под новый, под себя через Центральную избирательную комиссию, которую он же и сформирует. И вот здесь ситуация, а зачем ему делиться? Ему нужна унитарная Коломойская Украина. Нет, не нужно. Дело в том, понимаете, он, может быть, этого и хотел. Но там есть право, право, противодействующие силы. С одной стороны Донбасс, с другой стороны банды Бандеровцы Галичины. И вот как раз его интересует очертить ту часть Украины, где нет ни тех, ни других. Понимаете, вот что его интересует. Он прекрасно понимает, что его бизнес не будет работать ни на Гречении, ни в Донбассе. Он не будет там работать. Ни при каких обстоятельствах. Понимаете, после известной блокады, будем говорить, наложили руку на промышленность Донбасса известные российские, так сказать, олигарки. Не будем в суе употреблять фамилии, да? Вот, на Галичине, извините меня, вовсю развит э, контрабандистский э, промысел, на который сейчас наезжает, э, собственно говоря, Киев, пытается наехать, а эти местные бароны, янтарные и так далее и тому подобное, они, в общем-то, не жаждут делиться с тем же Коломойским. Поэтому задача простая. Очертить юг Украины, взять его под себя, и уже потом на базе закона о продаже земли самому этой землей торговать. Между прочим, и Буковинские, и Закарпатские контрабандисты Коломойского близко не пустят поступ... к себе. И они уничтожат любых эмиссаров Коломойского там, на своей территории. Они к нему в Днепр ездить не будут. Они просто огородятся, выставят колючки, да? да? И все. А обратите и там... внимание на следующий фактор, Сергей. Эмиссары Коломойского, бывали, были достаточно большое время в Москве, наезжали и пытались прощупать ходы на Донбасс. А им сказали, "Нет, ребята, вас там не стояло, идите. И поэтому вот здесь, как ни странно, выполнение минских соглашений заинтересован не меньше, чем Донбас и Коломойск. Вот как-то так. Ну, хорошо, а давайте в Европу вернемся и посмотрим. Я сегодня просто с утра успел прочитать такой достаточно развернутый пост о том, что 11 сентября 2001 года это была катастрофа для США и Буш проиграл тем, что дал развалить Советский Союз. Оказывается, вот Европа со своим евро и Китай со своим юанем. Это страшная угроза для Америки. И сегодня Трамп пытается всеми силами спасти, сохранить США. Отсюда и Брексит, отсюда и Ирак с бывшим Отсутствие агентом ЦРУ. Отсутствие приглашения к танцу России. Отсутствие к танцу России. Ведь в дело. Чем отличались всегда американцы? Они никогда не строили долгосрочных стратегических планов. Они находили себе врага, против которого можно было мобилизовать свой народ и своих сателлитов, и упорно против него боролись. Знаете, как пел Вилли Токарев? Как ни печально, но закончили гастроли. За что боролись, вы на то и напоролись. Ведь в свое время американцы очень сильно подзуживали Китай в противостоянии с Генри Киссинджера, так сказать, политика. Извините меня, создание НАТО в сорок девятом году, это, будем говорить, атака на Советский Союз. И что... Им удалось через, будем говорить, подкупленных людей своих, через то самое, будем говорить, растление советского народа, которое вызвали хрущевские и косыгинские реформы, превратить народ воин в народ потребитель. К сожалению, этого произошло. А потребителю, для потребителя понятия родины нет. Для него главное его желудок и его карман. Ему хорошо везде, где он сыт, в тепле и в полный карман денег. Какие уж тут великие идеи? Какое уж тут желание, как говорится, построить лучшую жизнь для всего человечества? Как это пытались э, сделать коммунисты, те же Ленин и Сталин. Они их предали, в первую очередь их самих, и предали своих отцов и дедов и прадедов. А вот сейчас приходит прозрение, медленно, но приходит. Или начинают задумываться, а что делать? Вы помните, не так давно у Соловьева была передача э, по поводу кризиса э, капитализма западного образца? Смею вас уверить, нет никакого капитализма западного образца или не западного образца. Никто не в силах изменить главный экономический закон капитализма. Максимальная прибыль, максимально короткий срок. Все остальное, извините меня, это видоизменяющийся капитализм, Разных периодов. То ли это период капитализма свободной конкуренции, когда э, главным э, на рынке выступает производитель со своим товаром. Империализм. Следующая стадия, когда мелкие производители разорились, их, на их место стала э, крупная промышленность. Э, и произошло сращивание промышленного и банковского капитала с образованием финансовой олигархии. Или либеральный глобализм сейчас, капитализм рантье которые, собственно говоря, проблемой страны не интересует. Он свои деньги куда-то отдал в управление, и его интересует только размер дивидендов. А в какой стране он живет, ему, собственно говоря, все равно. Поэтому-то будем говорить так, почему провалилась идея значит, о том, что якобы российская национальная идея – это патриотизм. Патриотизм почему? К стране или государству? В стране, да, а государства нет. Почему? Да потому что это государство мать для 10% населения и мачеха для остальных 90%. И поэтому, я еще раз говорю, мир накануне грандиозного переформатирования. Мы с вами видим, как складываются серьезные блоки. Вот, например, на последнем Восточном Тихоокеанском форуме, ведь там очень серьезно наблюдалось складывание, казалось бы, несложимых вещей. Китай и Индия, как кошка с собакой, всегда были. Да и продолжают они так оставаться. Там вопросы Тибета и так далее, вопросы Бутана, там много чего. Но за один стол их смогла посадить Россия. И вы посмотрите, какой резкий прорыв по заказам для э, российской для российского оружия, выкатила Индия. И, собственно говоря, та же Турция, опять-таки, в этом деле, готова принять очень серьезную часть. А у Китая, извините меня, Китай, вроде бы, по ВВП, там, в Первом мире, но мы уже говорили с вами, ВВП это ничего не означает. У Китая нет фундаментальной науки, а значит, не может быть серьезного военного производства. И эпигонство, да. Работа по чужим технологиям – да, а вот своего нет. Понимаете, в чем дело? И поэтому он вынужден, собственно говоря, ну, будем говорить грубо, это вроде, знаете, как вот э, с одной стороны мальчишка толстый такой, уолен, весь такой пышный, так сказать, э, щеки у поллица, да еще в руках там э, булка с э, вареньем. А рядом идет мальчик, крепкий такой, подтянутый, и смотрит, чтобы этого толстяка никто не обидел. Ну вот примерно такая ситуация. Им сейчас нужен такой мальчик, который не даст их обидеть. А кто? Ну, понятное дело. Okay. Марк Анатольевич, okay. ну вот смотрите, все-таки если посмотреть на государство Украина, Востой, э, восточный, <сёк> ялтинский экономический форум, прошедший вчера в Киеве, там даже президент Финляндии был, там не только Сенцов баночку с мочой демонстрировал и рассказывал, где он ее прятал, из-за чего Маккейна теперь из книги рекордов Гиннеса уберут, а Сенцова со своей баночкой туда вставят. Вот все-таки украина это пыжится, пыжится и хочет стать как Эстония. Зеленский сказал, мы хотим к 25-му году стать такими же как Эстония. А Эстония это страна без экономики. Эстония это страна, из которой разбегаются люди и вымирают люди. То есть Зеленский прямо сказал, ребят, нам экономика не нужна, нам э, люди не нужны, мы будем либертарианской территорией для кого и для чего. Вот э, как видит Зеленский э, и те, кто приехал на этот ну, Ялтский ну, форум? Понимаете, в чем дело. Я посмотрел то, что было у нас. Вы знаете, что меня больше всего поражи, поразило? Это лицо президента Финляндии. Вот по нему читалось. Ребята, а что я здесь делал? Зачем я сюда приехал? Что я тут забыл? Подлил немножечко дегтя, понимаешь, им за шиворот. Не без того. И, как говорится, и от него ожидали заявлений в духе, так сказать, «Россия -то -то, мол, «ты там агрессор» и прочее-прочее. Но извините меня, а кому он будет бумагу продавать? Тогда. Ведь это же, как говорится, святое, посягнуть на карманы своих, так сказать, буржуев. Вряд ли он рискнет. Ну, посидел там, поизображал. Ну, пожилой человек, извините меня. Попал в компанию будем говорить, шутовый клоуном. Кто там как прыгает? Ну, это его дело. Ну, понимаете, Ялтинская конференция в Киеве, да? Ну, о чем тут речь? И заявление о четырех планах по возврату там оккупованных территорий. Ну, пиши планы. Как говорится, дурак задумкой погад, да? Что с тобой сделать? У тебя была поддержка народа, правда, сейчас уже, если учесть по парламентским выборам, то она сократилась, в общем-то, вдвое практически. 73,39, да? Вот. Да ради бога. Понимаете, собственно говоря, что сейчас может предложить Зеленский в качестве национального интереса? Что он может предложить людям, чтобы они пошли драться, пошли умирать? Ничего. Понимаете, капитализм, как некая мировая идея, исчерпал себя. Он не может уже обеспечить благосостояние всех, всего населения Земли. В лучшем случае 10%. А людям надо каждый день есть. Им надо растить своих детей. Им надо следить за своим здоровьем. А буржуазия им этого не дает. Потому что у них нет денег. Да, но умирать люди за буржуи почему-то сейчас идти не хотят, хотя некоторые придумывают разные планы, схемы, как мотивировать людей умереть за Коломойского, веря, что они умирают за единственный Украины. Сергей, во всем мире появляется мысль о некой профессиональной армии, армии наемников. Но тут есть существенный недостаток. Армия наемников за деньги будет убивать кого угодно, но умирать за деньги она не будет. Они уже посчитали, куда они зарплату делают. И поэтому, проще с этой зарплатой, как говорится, сдернул куда-то и тратит их эти деньги так, как он хочет. Понимаете, в чем дело? Эпоха наемных армий кончилась вместе с феодализмом. Там могли быть небольшие наемные армии, дружины и так далее, и тому подобного феодала. Но она кончилась вместе с феодализмом, собственно говоря. Извините меня. Вот посмотрите. Мы все, будем э, ну, говорить, знаем из нашей истории э, величайших российских полководцев. Там, Румянцева, Суворова, Кутузова. А скажите, какого размера были армии? 20-25 тысяч человек. На всю Российскую империю. Больше это создать не могли. И это при серьезной будем говорить, мотивации за веру, царя, отечества. и дрались хорошо, но больших армии то не было. Наполеон привел 600-тысячную армию, и что с ней стало? Он собрал все, с Европы. Там весь мусор, жук и жаба, и что? Что с ней стало? Вот. Собственно говоря, без больших сражений, два больших сражения. Это, ну, если не считать Смоленска, там, конечно, поменьше. Это Бородино и Торутина, Малоярославец. И после этого армия просто отступала Наполеоновская до Березины и растворилась, разбежалась. Вы поймите правильно, она не погибла, она разбежалась. Марк Анатольевич, э, заканчивая эфир про петлюровцев, э, тоже скажу. Они ведь тоже, я кроса на Солнце, 100 тысячная армия разбежалась. И кто куда пошел, подался, кто в крестьяне, кто в советские детские писатели и поэты, кто в политику подался, не стало этой армии. Даст Бог, и э, как роса на солнце растает и сегодняшняя украинская вот эта добровольческая армия, которая кошмарит Донбасс, Но для этого что-то должно вот изменить. размер этой армии? Вы знаете, я недавно узнал, 70 тысяч против 40 тысяч э, двух корпусов Донецка и Луганска. 70 тысяч, они больше, собрать-то не смогли. В СУ я имею в виду. За, зато огромное количество украинцев работает в России и в Польше. Вот там миллионы, вот там Эти зарабатывают люди, деньги. Если бы, как говорится, на мой взгляд, вот ответить на этот то так сказать, опальский, будем говорить, приговор, я бы ответил простым указом президента о том, что все граждане Советского Союза, значит, поскольку Россия является приемницей Советского Союза, одновременно является гражданами России, автоматически. И все. После этого вся эта эпопея закончилась мгновенно. Ну, на выходе их фильтровать, конечно, придется, потому Но... что очень много врагов-русофобов. А вот на входе нет. Ну, ну, для этого есть НКВД, было, во всяком случае, СМЕРШ и прочее э, особые НКВД, группы. СМЕРШ занимались другими делами, понимаете? А здесь фильтрация была, это, по сути дела, армейская контрразведка работала не смешаться это тоже конечно отдел военной контрразведки но это люди которые работали по лесам по болотам по как говорится самых тяжелых условиях это были волкодавы а здесь работали умные аналитики ну, кому-то в волкодавы, кому-то в аналитике, однако же бандеровцев придется, как и много лет назад, из СМЕРШев вы, из СМЕРШев, господи, хронов выкуривать. Марк Анатольевич, спасибо вам огромнейшее, времени больше нет точно, до скорой, очень скорой, надеюсь, встречи, продолжим сегодняшний разговор, до свидания. До свидания. Итак, дорогие друзья, Марк Анатольевич Соркин был гостем программы «На самом деле», прервемся ненадолго, скоро вернемся и продолжим, пока.